У меня тут пауки нахуй всякие ползают еще. Нахуеть. Срынет паучок. О, блядь! Ебать, нахуй. Срать побежал. Ахахахаха. Ебать, ты кто нахуй? Сразу в поп. Куда ехала? После грязных рук. Да, блядь, да там драка. У него Mortal Kombat на стриме, блядь. ярочки, ядя. Там такая хуйня за этим. Уже ярочки, кого? Там вот такой таракан, я оклянусь, блядь. Так поверни камеру, блядь, покажи. Ты ебнулся, Андрюк, он меня сожрет, ебать. Если ты покажешь нам его? Его усы больше, чем у тебя, блядь, Андрюк, я тебе серьезно говорю. Нихуя, у меня выросли усы. Летаешь? Как, как у Леопольда теперь. Блять, я боюсь даже он. Он развоб, он меня он на меня кинется нахуй, если я его попшикаю. Пидорусатый, блядь. чё ладно, я надо этот, блядь, заснять. Нихуя себе сжался шамильцы Шамиль, ты зачем бороду сбрил? И так страшный был сейчас вообще смотреть невозможно. Удачного стрима. Обнял, поднял, поцеловал. Ты <комментируешь> чисто. Каждое убийство. Привет, ДД. Привет, Кава. Привет, Бзден. Это был равный бой. Но дверь самостоятельно вот теперь малые выросли, мы их башим вместе в рис и смотрим твои стримы. Да сдохни, сука! Я бати четырехлетней дочки. Видите, ее взрослые в самой классной жизни. Да, бля, он сейчас отравится своим диклопочным. Главное, это сдерживаться во многих вещах, ну, когда да, находишься да. с ней рядом. что ты делаешь? На себя пшикает, блядь. Ахахаха. Сука, жук, блядь. Тайский жук, все за дизель. Ху, блядь. Ногами давай, как в Блять, тут нечем дышать.